суставная, дыхательная, оздоровительная гимнастика, но вы не знаете, где она, куда идти, надо идти к мастерам кунг-фу. В 16 веке, а мы демонстрируем технику 16 века, не было больниц, не было аптеки, не было поликлиники в понятии сегодняшнем, все шли к мастеру кунг -фу. Это одна из основных на 90 процентов задач мастеров кунг-фу. Так как шоу и кинематограф э, привлек внимание к кунг-фу как к бы искусству то большинство людей выросло такое мнение, что это только боевое искусство. Боевое искусство только 10%. Из всех занимающихся у нас 3-5% занимаются боевыми искусствами. Это люди-воины, телохранители. Это не соревновательный, невозможно, примеру, соревнования. Это не шоу, не медали, не перчатки, не манирование. То есть бой должен закончиться, только начинается.